Я хочу порекомендовать свою страничку ВКонтакте. Подписывайтесь на нее. До конца этой недели я буду принимать всех. Ссылка в описании. Всем привет, друзья. Ну, всё, как всегда, я за Плей. Сегодня будем играть в Genshin Impact. Я слышал, что в манчате можно найти и выглядеть иные индиенты. Действительно, оказалось так. И охотницы нет, я шею в повар. Ищу самые необычные продукты по всему К континенту. Меня зовут Ся М Ин, Я из Юэ. Как же, а и друзей, есть нельзя. Хочешь немного этих местах много разных ди ди дичи? Из меня охотник совсем не кудышный, потому что как не просто я работен. В награду тебя будет ждать особое угощение. Особое оглущение, да, за Иранью. Всем охотникам, охотник. Конечно, тебе поможет на, на чьей стороне. Не выживать маленький друг уже дал ответ. Не все равно, как ты это сделаешь. Просто принеси мне немного сырого мяса. Рассчитываю на, на тебя. Павловская черпа-голова 1. Кулинарный тур по мандшафту. Тааак. Удянуть сырое мясо. А дайте кускай. Было про нас, прошу прощения, слишком глубоко, глубоко, задумываться что новых язык, как я и обещала, и новое и особое угощение. Ну, как, как же вкусно, расскажешь, как это готовить. Да, конечно, такого пока не записывал рецепт. Я приготовлю еще одну порцию, чтобы я буду смотреть и заклинать. Мы можем приготовить на полоском булочнике, смазанном клебангами жиром. И сейчас сделаем жару, из камней. не Устоять и это звонишь, что попробовать что-нибудь новенькое, но я не смогу носить и за собой целую кухню. ну сейчас я все -по подготовлю. Эй, вы что-то ей. Надоело мне читать это все. Это мне интересно. Ну вот, типа, нам надо сейчас добить писать мяса, как я понял. Погнали, так Я скоро будет Трансторонт, прикольно Так. Еще mm раз. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm им проявление, нечто помедительнее рекламировать наши местные продукты. Э, что? Позвай мне объяснить. спинга е, в. Красная репутация. Ну, по-тречкам, сейчас наши продукты, если только монотыша, Когда я узнал, что маэстро стянул в городе, я тут сразу посылаю за тобой Алана. Маэстро разве не в курсе шайры саинка сердца всех честно города не перестают удивлять путешествия ох не надо перехваивать меня я готовлю пустую вкусную еду классный классно повар готов первоклассный выйду. из первоклассного спина гаевского мяса тебе типа, весь тайват М -м -м, надо подумать to be shackled by what ingredients I can Well, since you feel so strongly about it, forget it. But it really is pity. You know, we did come to apologize. Couldn't you be a little more flexible? It's one thing to apologize, but it's another thing entirely to change the way I approach cooking. Mmm, what's that smell? Мне не буду это читать, мне надоело. Странно, мне казалось, что здесь на поврании стоят в Почему? Стоят. Видимо, вот, вот, вот, тут вот, вот, вот, вот, вот, не... Сражаемся но скоро будем сражаться. Если не совершается, это самая рейница. Геншин Shen Так пика тут так плюс 125 получается мне еще надо 200 там где-то и все А control а че у нас тут где вот а вот че мне тут ну вот как вот ну ладно пофиг я тебе портирую сейчас туда потом приеду как-то Здесь вот не буду занимать долго времени да я гигеншин говняный этот не отвечает. У меня какая. Да у меня жопа какая-то. Да у меня жопа-то говно. Та-то. -та. Блядь. Ты да поднимись. А я как тебе по пойду туда, как я тебе, вот как мне туда? Таран, таран. Так, Ту -ту -ту -ту. вот так вот здесь. Ну, вроде бы все уже вот тут как бы по логике сейчас моя наши моя задача часто на хотя бы на этом видео это хотя бы 14 минимум Тут, что можно сменить дату вот рождения и доктировать, сменить аватарку, а сейчас аватарку сменить, ладно. Вот Все я, я не знаю, Я меня не даже ключа вкус он был драгоценный вообще там yeah. двадцать, ну пофиг. так Чем-то тут должны поскольку. Так, что у нас тут? Я, не, я тут не могу ничего найти. Ты умрешь ей не того же. Наконец. Так, и что, туда, получается, бежать надо? Так, раз, два, три, четыре. И так, убиваем. Так, ну, он сдох половику. Плюс так... Так, чего именно нам не хватает? Хватает шакалака сидеть.